Всем привет! Итак, коллеги, сегодня мы изучаем индекс S&P 500, посмотрим какие торговые возможности есть, но прежде чем приступить к торговле, сначала поймем, а что же происходит на рынке. На рынке происходит следующее, нажимаем волшебную комбинацию клавиш и получаем вот такую вещь. Мы видим, что индекс упал на 11%, даже более 11%, 345 пунктов за несколько дней. Самая худшая торговая сессия была у нас в понедельник на этой неделе. Об этом падении я говорил вам еще год назад. То есть еще в мае-апреле мы говорили о том, что при условии, что S&P 500 сможет пробить, преодолеть уровень 2 то ему откроется дорога к 3000 и практически он эту цель достиг тоже сейчас имеет смысл ожидать я считаю что дальше возможна коррекция и вот это падение это фиксация прибыли которую мы ждали весь прошлый год она как раз таки начинается Какова причина в первую очередь причина падения фондового рынка является во-первых рост инфляции в сша а во вторых возможность дальнейшего повышения процентной ставки о чем, о чем это свидетельствует? О том, что на американском рынке будет возможен быстрый рост гособлигаций. Что касается одного интересного инструмента, он называется индекс X. Кто с ним работал, то в принципе знает, кто не работал, поясню. По факту это индекс страха или индекс волатильности. То есть в понедельник он вырос на 115%, во а вторник еще на 44%. В общем, в принципе, достаточно неплохо растет, то есть он измеряет э, волатильность опционов на индексы S&P500 на ближайшие 30 дней и в принципе показывает состояние американского рынка акций, то есть можно показать направление, настроение Традиционно является ну, неким индикатором различных рыночных рисков. Закономерность. Закономерность следующая. Когда рынок акций США падает, индекс волатильности растет. Когда рынок растет, индекс волатильности снижается то есть по факту мы сейчас видим рост индекса падение фондового рынка и многие наши коллеги из сша в том числе из крупных фондов уверены что это падение не ну, в таком конечно масштабе более скажем так консервативным продолжится на ближайший год до конца 2018 года если посмотреть глобально, в принципе, я с, ним, с ними на данный момент согласен. То есть, если концепция рынка не изменится, падать нам, в принципе, вот в эту область как минимум. То есть, наиболее существенное сопротивление, мы, точнее, наиболее существенную поддержку мы видим в районе 2475-2340. То есть, вот в этой области, давайте выделим, чтобы она всем была видна. Вот именно в эту область я цену и жду вот ценники 2340, 2480, 2475. Вот сюда цену более чем могут направить. Почему такое может быть? Вот смотрите, где цена останавливалась. То есть мы видим, что здесь цена спотыкалась, пыталась развернуться и в итоге уходил наверх. Дальше, когда она пробивала, вчера во вторник именно вот этот, по факту не такой значительный объем, цену от дальнейшего роста и остановил. Здесь же мы видим объемы, которые в 2, в 3, в 5 раз больше. Советую держать короткие позиции примерно в этой области и начинать закрывать в районе 2,430. То есть 2,475, 2,430 это первая такая основная цель. Хотя в принципе могут дать поддержку и в районе 2,565 вот в этой области, но будем смотреть более детально уже на коротком рынке вот а, глобально 2 265 2, 250 вот в эту область возможно уже ближе к середине года а может быть и позже могут дать но это уже дело неблагодарно предсказывать на такие долгие периоды давайте сейчас посмотрим что здесь у нас на 30 минутном графике волатильность запредельный что это значит для вас? Это значит максимально запредельные риски, то есть ваших стопов ни в коем случае хватать не будет. Чтобы вы понимали, вот наиболее интересна на данный момент область покупок. Это 2.645, 2.630, то есть уже 15 пунктов. Если брать математический стоп, то мы его увеличим в 5 раз с 3 пунктов до 15 пунктов иначе нас могут высадить то есть вероятность того что этот уровень остановит то есть кальнут тик тик и развернуться мало и вероятность просто стремится к нулю возможно сегодня уже будет волатильность меньше то есть паника прошла головы остыли и уже сейчас будем отторговать объемы и дельта да то есть footprint связи с чем наиболее интересно на данный момент выглядит именно короткая покупка, то есть мы дожидаемся когда цена возвращается в эту область подтверждение, заходим в покупку после чего основные цели у нас это объем вторника это объем сегодняшнего дня уже в принципе проторгованный это 2680-2700 то есть область 20 пунктов здесь цена может остановиться поэтому делаем следующим образом то есть вот так отрисовываем чтобы красивее было. Это первая область, откуда цена может уйти. То есть, как минимум, также споткнуться. Дальше на что стоит обратить внимание. Имеет смысл обратить внимание на этот big print. Он был продавлющий. То есть, данный крупный объем, сколько здесь, полторы тысячи, вышел тогда, когда нужно было сносить стопы. Он снес. Поэтому и его могут прийти закрывать. То есть, по факту, мы берем вот эту также большую область. это 2707, 2720. То есть 13 пунктов. Область 13 пунктов. Ну, давайте ее выделим вот таким цветом. Только чуть давайте, посветлее вот И э, крайняя точка, куда цену могут направить, это у нас э, вот этот объем. Вот этот под, Вот я его подсветил. Это 273775. То есть, это у нас уровень 2735, 2740, 45 Опять же таки, здесь нужно быть аккуратным, потому что могут дотянуть и уйти выше пунктов на 20. То есть, и в конечном итоге обе цена может развернуться. То есть, это, скажем так, нормально, поэтому аккуратнее. Опять же таки, кто вчера был наблюдательный, видели фикс-префикс, вот фикс префикс обновления лоя поэтому в первую очередь я ожидаю движение все таки вот в эту область то есть, вот основное движение наверх то есть мне бы хотелось чтобы сюда цена пришла то есть закрыла скажем так крайний вот этот наиболее импульсный трейд короткий набрала позицию и уже дальше можно по крупному работать в короткую позицию да, то есть по крупному уже продавать в связи с чем Первая рекомендация. Торгуем аккуратно. Лучше не заходить лимитными ордерами. Лучше заходить с подтверждением. Это первый момент. Второй момент. Стопы минимум два раза вам придется увеличивать. Поэтому рекомендую торговать одним контрактом. И, и ваша прибыль, в принципе, будет компенсирована волатильностью. Третий момент. Вот это... Вот этот вариант – это краткосрочное коррекционное движение. То есть цена возвращается в эту область, проторговывает основное движение, оно будет дальше вниз. То есть, как мы уже с вами обсудили, будет вот примерно, ну грубый раз это области, вот так. В любом случае на каждый объем цена будет реагировать. Поэтому торгуйте максимально аккуратно с подтверждением. В рисковые сделки лучше не заходите, но если вы видели, видите, что цена посыпалась, залетайте в уходящий поезд и в любом случае вы заработаете. В принципе, на этом все. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Всем спасибо и пока-пока.